Всем привет дорогие друзья, с вами Егор Бруховецкий. Сегодня будем разделываться с гранатом. С большим. Может кто-то знает, как чистить его. Кто не знает, тому это видео будет интересно, поучительно, полезно. Ну что, приступим. Нож <с> нужен. В принципе, и все. С каждой стороны, где-то примерно вот так вот по кругу нам нужно сделать надрезик. И также с этой стороны. С этой стороны толстая кожица. Значит, подальше не рассчитал. разделяется на части гранат, то есть по этим разделениям между этими Нужно надрезики сделать на на низ, как в другую сторону. Есть, в принципе, можно поглубже. и просто по центру ножом прорезаем и в стороны. И вот видите, где надрезики были. Там надламываем. Ну теперь можно его в емкость с водой. Легче тогда достаются ягоды. Подготовили емкость с водой. И каждую часть в воде. Когда в воде разламываешь, нет, нет брызг. Ну и более как бы так, не знаю, целыми остаются ягоды. Семечки, как правильно назвать. Видите, вся кожула, кожура, перегородки, они плавают. То есть можно потом сверху вот так вот собрать. отделили теперь можно через через друшляк марлю у кого что там есть слить воду и хоть жменями жевать. эта процедура у вас займет не больше пяти минут а зато приятно приятно кушать Ну вот, вы видите, результат гораздо приятнее. Так есть, чем ковырять с граната. Так что, если вам видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Всем успехов!